Приветствую вас, друзья! И вновь с вами канал Секреты Ютубера. В общем, для моих творческих целей понадобилось мне найти изображение, красивое изображение такого старинного замка. Ну, естественно, что первое на ум приходит при слове замок Дракула. Замок Дракулы. Ну, в общем, в поисковике я нашел изображение замка Влада Цепиша в Румынии, который был прототипом Влада Дракулы. Ну, в принципе, это, это и есть его замок, откуда Брэм Стокер и черпал вдохновение для своего персонажа Дракулы. Ну, в общем, нашел я. Пытаюсь открыть. Картинка находится на сайте картинкин.нет. Ну и вот такую вот ошибку мне выдает Windows, невозможно установить безопасное соединение. Д, д, д, д, д, д. А, соответственно, не открыть, не скачать, я не могу эту картинку. Ну, есть только скриншот делать. Давайте посмотрим, что с этим мы можем сделать. Вот. Так, открываем подробности. Так, сервер не может подтвердить связь с доменом. DDDD, его сертификат, сертификат безопасности не принимается операционной системой вашего устройства. Возможно, проблема связана с настройками сервера или действиями злоумышленников, которые... Пытаются перехватить данные. Ну, не знаю. Давайте попробуем сделать исключение для этого сайта. Потому что там кроме картинок ничего нету, по сути дела. Вот, оно открылось. Соответственно, теперь я могу сохранить изображение как. Сохраняю. И, соответственно, могу работать. Вот так вот можно обойти вот эту вот ошибку, такую проблему, но опять-таки говорю, будьте внимательны, для каких сайтов, где вы, что делаете, иначе действительно можно влететь на какую-нибудь бяку проблему. То есть, если где-то там требуют ввести какие-то данные вашей карточки банковской, или еще что-то, номер телефона, естественно, не ведитесь. На данном сайте нет никаких проблем с этим, там просто хранилище картинок, ну, по ходу дела что-то хозяева не настроили, недонастроили или не так не настроили. Но ну, в общем, такая вот ситуация. Решил записать, может быть, кому понадобится, будет полезным. Если это действительно так, не забываем ставить лайк, подписываться на канал, нажимать на колокольчик, ну и всего вам наилучшего. С вами был канал Секреты Ютубера.